Вот у меня ассоциация родилась. Я владелец бизнеса, но я продажник в душе. Я охотник. Я беру ружье, ухожу в джунгли. Я прихожу с головой клиента всегда. Так. Если я не прихожу, я ухожу. Еще раз я прихожу. Так, так, так. Прихожу, а там у меня все в бардаке и я сижу вот, целыми днями эти гильзы забиваю туда пор, Порох, порох отсырел, пули потерялись. И вот вот все так надо. Я хочу прийти, взять еще пантратаж и опять в джунгли. И вот я хочу, чтобы системная работа, мне налад... с помощью системной работы я смог приходить одним движением заряжать патронтаж и вперед. Ребята, я охотник, я охотник, я хочу кайфовать от охоты, да. а не от этого всего. Да. Спасибо, супер, шикарно, просто замечательно. Благодарю. Прошу, последний участник, и мы двигаемся дальше. Возможно, покажусь жесткой, но если я сейчас не внедрю систему, идея у меня уникальна, и мой бизнес умрет. Меня победит любой первый конкурент, кто возьмет мою идею, у кого чуть больше денег и больше смелости ее внедрить. А если умрет моя идея, я потеряю два года работы, и я потеряю доход. Сейчас я на трех работах генерю деньги, чтобы делать все возможное, чтобы мой бизнес жил на трех. Я хочу работать на одной с удовольствием и круче всех. Слушай, мне стало так страшно, что я сам готов уже ворваться в твой проект. Скорее сделай все, чтобы он наконец заработал. Держи. Ты стала невероятным эмоциональным завершением этого блока. Спасибо.